Второй матч сегодняшнего игрового вечера, дамы и господа, леди против тигрицы. Если нужно полное название, то оно есть у меня. Тигрицы в деле скилл на пределе против маленькие леди. Вот такие вот никнеймы и... И вот такие вот модельчики, кстати, да, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, потому что на первой карте я предательски забыл их поставить. Леди начинают пока что в обороне, как я понимаю, да, так, сейчас посмотрю... Да, леди пока в обороне, в общем, ориентируемся, короче, по софтерше, софтерше из тигриц. Вот это все, что нужно знать на данный момент. Проигравшая команда занимает... Ого, песёнок! Аперкот просто вешает соперницы и минус Еленк 0-2. Беда. А, разбежались что-то девочки куда-то непонятно куда. Вот нашли, нашли немножечко хоть кого-то, зарезали. Ну, очень неправильно сейчас, как мне кажется, делают леди. Они разбежались по карте кто куда и в результате, заметьте, как тигрицы прям вот... Кучкой, прайдом, так сказать, бегают, да, с тайкой такой небольшой, и вырезают потихоньку соперниц по одной. А, стратегия на ножевой раунд очень крутая. Софтерша последний минус, и право выбора страны переходит команде Тигриц. Тигресс, Тигресес, точнее, в общем И они начинают в атаке Вот это поворот, дамы и господа Ну что ж, составы на ваших экранах Белка, Еленка, Аня, Марина и Анютка За команду Леди И Тигрицы, это Пьяная Вишня, Босс Орги, и Гуантанамера, Бесенок и Софтерша Вот такие вот девочки Сегодня будут играть. Ну и, конечно, должна была играть э, Верба, которую, в общем-то, Вишня как раз-таки и заменила. Увы, у Вербы э, случились какие-то непредвиденные обстоятельства. Итак, выход на точку Б. Первая девочка на удержание этого самого спота уже погибает, а следом за ней погибает вторая и третья. Бей посуду, я плачу, кричат тигрицы и забирают у своих соперниц точку Б. Еленка и Марина. 23 23.02. Должны сейчас пытаться что-то вытащить. Ай, патроны! Мариша! Патроны забыла на базе. Ай-яй-яй. Жаль, что так получилось, конечно, очень не вовремя, но... Блин, а как она так умудрилась? Слушайте, в патронов, в общем-то, не так уж и мало. Куда она их все потратила? При том, что она обходила. Что поделаешь, что поделаешь. 1-0 в пользу тигриц сначала обещает э, что-то веселенькое и что-то интересное, потому что тигрицы начали, в общем-то, не за самую сильную сторону. И при этом, при всем... Начали настолько беспрецедентно. Ни одного минуса не сумели сделать маленькие леди. Белочка забирает пьяную вишню. Софтерши с бесенком размениваются. И точка Б, по сути, снова зачищена от э, нахождения на ней маленьких... Леди. Заняли эту точку большие леди, как говорил э, Юра. По хп, конечно, атака очень сильно побита, очень сильно просела. Но опять же, теперь они будут играть, в общем-то, от приема. Гуантона Мэра ничего не боится, открывается, делает один минус с USP и два минуса от босса Орги. От босихи Орги, наверное, все-таки как правильно так говорить 2-0. А, пинги? Пинги, вижу, кто-то в чатике спросил. Вот, демонстрирую, пожалуйста, минимальный пинг, ну, в общем, средний пинг по команде у атаки это 31. Средний пинг у обороны это 41. Ой, помню, как мы, Нюк, играли на турнире смешанной тимой против скилловых. Очень, ребят, даже с респы за ТТ не могли выйти, нас закидывали всем подряд. Ну, главное, чтобы закидывали ботинками и не попадали. Это лучше, чем гранату. И плохо, когда они попадают в цель Софтерша, энтри-фраг по Марине На этот раз вектор атаки у Тигриц сместился на точку А Но, правда, не всецело Как вы можете заметить Анютка, чек банана На банане никого нет И бомба все-таки устанавливается Но, тем временем, Белочка Белочка делает один минус Далее размен Череда фрагов от команды Тигрицы И Анютка, та самая Анютка, которая сторожила точку Б ого, попадает босс Оргии в голову и минус от софтерши. 3-0. Также хочу напомнить вам, дамы и господа, что первый матч, который мы сегодня с вами отсмотрели, Girl Power против Skill in Peel, Skills in Peels, закончился со счетом 16-2 победой команды Girl Power на карте Мираж. Все это дело происходило, и очень уверенная игра от команды... От команды... Girl Power. Саша, модели стандарт, не... Э, Юр, это модели, разумеется, для э, турниров от э, проекта «Женский эпицентр». Само собой, больше эти модели нигде не появляются. А Марина, 23, минус... Би... Ой, Марина! У Марины постоянные проблемы с патронами. Марина, надо закупать патроны. Всегда надо закупать патроны, но вот они заканчиваются не вовремя. Причем нужно брать. О! Я думал, второй раз она просто так выстрелила. Но второй раз это тоже был хедшот. Елки-палки. Минус 2 на банане. Анютка последняя. 9 хп и нет девайса. Минус от софтерши 4-0. <coughs> Так, еще матчи будут? Кофе? Да, будут, конечно же. Сегодня четыре матча, один мы уже отсмотрели, и еще остается посмотреть, если вместе с этим, то 3. Если помимо этого, то еще два матча. Ну, на вкус и цвет, Юр, понимаешь, на вкус и цвет что называется? Минус от софтерши. Погибает Лена и прогрев кафеля, в общем-то, оказался весьма и весьма рабочим. У Анютки 58% здоровья. У Ани 7. Но Анютка... Анютка вместе с Аней умудряются еще делать какие-то минусы. Сюда уже и Белка подтягивается, пытается делать дальний хэдшот, но ни одна пуля не долетает до соперниц. 2 в 2. Кванта номера 2 хп. Бесенок 15, но Бесенок забирает Белочку и Марина 23. Врывается на точку Б, ищет соперницу и попадает в нее у Уворачивается героически от флешки или не. Со... нет не уворачивается Бесенок. ой ой ой Мариша вытаскивает раунд для своей команды Потеряла немножко бомбу но ничего сейчас разберемся и все от... от от от от от перекусим в общем все провода на бомбе вот такие вот плюшки приколюшки 4-1. Чем я люблю нас, девочек, так тем, что наша игра непредсказуема абсолютно. Можем слить бай затащить что-то абсолютно невытаскиваемое и нечитаемое. Девчонки, всем удачи, все молодцы в любом случае, пишет Александра. Полностью согласен. Именно по этим причинам я очень люблю смотреть за женским Counter-Strike, потому что к мужскому Counter-Strike как-то я уже за все эти годы привык, что-то где-то удается читать. И просто матчи по большей степени становятся предсказуемыми. Но в женском Counter-Strike вообще ничего предсказать невозможно. Гуанда Намера. Минус Аня, попытка прессинга точки А. Пьяная вишня врубает Марину. И Марина наказана за то, что помогла выиграть предыдущий раунд. А, вернее, не помогла, а выиграла его сама, оставшись одна против двоих. Ну, теперь э -э -э, леди будут стягиваться на ретейк. И, естественно, пьяная вишня будет пытаться вместе с бесенком, по всей видимости, все дела останавливать. Все. ГГ. Быстрый, очень быстрый раунд от Тигриц. Видимо, поняли, да, что надо играть как-то немножечко не так, как до этого хотелось бы, по всей видимости, а тигрицам. Им хотелось вдумчиво раз... размеренно заходить на точку Б, но. Это все не так просто. Это не вкус и цвет, Саша, это мое зрение. Ну, не, ну как, ну это же вкус и цвет. Это же ведь в первую очередь не зрение, а мнение. Поэтому, Поэтому на мнение влияет и вкус и цвет, соответственно. И личные предпочтения. Ну, пока же я здесь с Юрием вел... Дискуссию, да, пока отвечал на его сообщение, Получилось следующее Форсбай от команды Маленькие леди Оказался провальным настолько, что Тигрицы не понесли никаких потерь В предыдущем раунде И показали, что они действительно в какой-то степени Оправдывают свой Вот такой вот жесткий Тигриный э Никнейм. Клантек, прошу прощения. Не никнейм, а клантек. Куча МПшек и Анютка с пистолетом. Э, несколько вопросов есть к команде Леди, конечно же. Зачем они купили так много МПш и почему не купили ее анютке? Почему Аню обделили? Дабл от Бесенка, Софтерша минус Еленка и Аня с Мариной остались. Две. Мне еще нравится, что девчонки себе никнеймы ставят иногда вот животные или имена. Вот животные, вот пьяная вишня там, да, типа вот, ну вишня, да, вот что-то такое вот. Необычное. Ну, конечно, софтерша там, да. Босс-орги это вообще прям никнейм-никнеймище. Прям просто ультра. Но пока, как я уже ранее говорил, для меня самый тотемный, тотемный никнейм на данный момент это э -э мамка-мармеладка. Вот это вот пока что самый крутой никнейм, который могли поставить девчонки. Пока круче, я ничего не увидел. Смешнее, так скажем. Марина, минус софтерша, бесенок дает размен. И вот это опять бесенок. Вот, ну, настолько это мимимишно. Вот они эти прекрасные... Вы видели, нахрен? просто 180 и хэдшот! Жесть, как она есть, дорогие друзья. Анютка остается одна против трех оппоненток. И такое, конечно, выигрывать будет сложно. Марине, правда, удалось выиграть одну против двоих. Одной против двоих. Но вот тут три. Нет, к сожалению, стрельба в Гуантаномеру не ложится. 7-1. Знаю, Саша, одну девушку с ником Бабазор. но это прям такой, типа, кардинальный никнейм, да? Вот прям просто баба. Ну, почему нет? В принципе, почему нет? Я, Саша, именно о зрении. Я с трудом модели КТ вижу на дальних дистанциях. А, -а, а, Юр. Извини, был неправ, не помню. Ну что, вновь точка Б. Ну любят тигрицы выходить на точку Б. Ну вот ничего с ними не поделаешь. Прям, ну нравится им эта точка. Бесенок все-таки находит Анютку, не удается Ане спрятаться, Аня другая, Анютка и Аня 32, я хочу заметить, для тех, кто еще не заметил, у команды Леди аж две Ани Гортонамера втыкает первый в голову и тут же моментально, причем второй, 8-1, победа в первой половине, достается тигрицам, прошу прощения, 9-1, предыдущий раунд я забыл учесть, и поэтому, да, 9-1. Что-то что -то я отвлекся. Что-то я отвлекся. Ну, нет, прикольные, девчонки, молочинки. Демонстрируют сегодня то, что многие парни не демонстрируют нынче, а это конкретно сильная атака. Вот что реально отнять, э, не отнять, прошу прощения, у девушек это, блин, непредсказуемость. Вот, ну, они непредсказуемы просто. Я смотрю, умиляюсь и я офигеваю с каждым раундом все больше и больше. Софтерша и Гван Танамера зачищают точку А от присутствия команды «Маленькие леди». Ну и следом еще и падает Марина, 23. Песенок идет искать соперницу, находит. И еще один фраг от Софтерши. Развалили по камушкам, 10-1. Такнулись бы 5 дул на Б и под 5 ХЕ запустили. Блин, Юр, ну это же все-таки девушки. Ну, подожди, подожди. Это такая чисто пацанская стратегия вот в пятером э, врываться на банан с хаешками, например, да? Но, блин, ну это все-таки вот, ну, не. Девочки так не должны играть. У девочек свой Counter-Strike, своя атмосфера. Своя миленькая, мимимичная атмосфера. Софтерша. Минус Аня и разменный фраг от Белочки. Ой, не залетает стрельба у Гуантанамера. Прицел дернуло слишком высоко. Босс Орги, тем не менее, один. минус все-таки успевает сделать и Софтерша. Аккуратная прицельная стрельба по спине оппонентки. Марина, 23. Хотел я сказать, что тащила однажды против двух оппоненток. Может, сейчас и против трех вытащит. Но, видимо, не сейчас. Может, как-нибудь в следующий раз. Пока что... Марина и так вытащила очень важный раунд, который, к сожалению, на данный момент пока что является единственным, который вытащили вообще маленькие леди Я, как и на первой карте, в общем-то, надеюсь, что во второй половине хоть что-то поменяется и маленькие леди включатся в игру с новыми силами Ну, Но, конечно, объективно понимаю, что счет 11-1, он и так говорит о многом Состав у Тигриц очень слаженно сегодня работает и стреляют девчонки, ну просто на уровне на ники Это тяжелый соперник. Ничего себе, ничего себе, ха-ха, и ничего себе. Вот это босорги, ай, да босорги, ха-ха. остановите кстати, ее. А. Отнимите у нее калаш, это слишком. Ну вот это слишком нечестно, слишком дисбалансно. Нет, а, отняли калаш, все-таки. А как попасть на турнир? Володя, ты опоздал вообще-то. Денис уже сегодня так шутил. Мы еще успели пошутить, что ты скоро будешь играть на этом турнире. Ну, в общем, да, успели пошутить. А может и не пошутить, кто знает. В общем, после череды разменов Белочка добегает до точки, которая только что взорвалась. И, не знаю, немножко с запозданием, так мягко так скажем, немножечко с запозданием добирается до точки Б. 12-1. Это женский турнир. Ну да, все правильно. <laughs> Настя, все правильно. <laughs> Володя будет играть на женском турнире. Мы не шутим. Пять <laughs> МК против пяти калашей. Нет, прошу прощения, 4 калашей и одного Галила. Очень парадоксально, кстати, что пьяная вишня играет на Галиле. Но, может быть, это просто такой выбор: из Галила летит. Да ладно. Вот так просто, по щелчку. Сколько раунд длился? Секунд 20? Я даже понять ничего не успел. Реально, причем, ничего не успел понять. Как так за секунду э, тигрицы просто взяли и выиграли раунд? Ох, ну не знаю, не знаю. Ну не знаю, не знаю. Ждать ли я имею в виду что-то во второй половине? Конечно, скорее всего, действительно, ждать уже ничего не придется. Сильная сторона командой маленькие леди проиграна ну, практически без шансов цепляться... Мне просто нечего сказать, когда я вижу, как девушка вот такие... Такие жесткие вещи делает со своими оппонентками. Ну, это... Чересчур. Это чересчур. Это чересчур даже для парней такие хедшоты ставить. Ну, а уж про девушку я вообще молчу. Нет, огромный респект, конечно, это прям очень круто. Это очень круто. И я понимаю, насколько тяжело сейчас играть в команде маленькие леди. Попасть на... Девчонок, которые так круто стреляют. Вот, наверное, положа руку на сердце, даже не обману вас, если скажу, что команда. Э, если бы я попал играть против команды Тигриц, у меня бы сгорело просто все, что могло бы сгореть, когда меня вот так вот убивали. А меня бы убивали. Жестко и часто. Ну что, в Софтерша, поджим. Поджим от команды Тигриц. Позиции на банане. So, терша Я не знаю, сколько она там напуляла фрагов 15-1, дорогие друзья Раунд э, последний, вероятнее всего Потому что денег у команды «Маленькие леди» нет они купят, конечно, все, на что хватит, но это вы сами понимаете. Это полумеры. Статистика на ваших экранах. И, ну, пожелаем маленьким ледям удачи. Именно ледям, да. А, потому что удачи им сейчас понадобится как никогда. Ну, нет, софттерша слишком хорошей позиции обладает, чтобы проиграть ее. Но проигрывает. Парадокс. Снова Марина 23. Звездочка команды Маленькие Леди, та самая Марина, которая затащила победку в раунде, делает трипл триплкил и остается на банане против кого? Бесенка? Да, против Бесенка. Но Бесенок все-таки выигрывает, бомба падает, к сожалению, и босс Оргий. Кстати, интересно, да, вот босс Оргий сейчас на шифте идет под точку Б, которую, в общем-то, Бесенок защищала. Непонятно, зачем там как бы шифтить, это же немножечко неуместно. Ну, там просто банально нет никого, это же очевидно. Ну, как бы да. Ну, красивая, на самом деле, красивая финальная точка. Красивая финальная пуля. Прилетела сейчас просто едва ли не ваншот э, в голову одной из представительниц команды. Маленькие леди, и на этом, увы и ах, но карта заканчивается со счетом 16-1. Тигрицы в полуфинале, они завтра сразятся с командой Girl Power за выход в финал. А команда маленькие леди, увы и ах, занимают лишь седьмую строчку на этом турнире.